привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции и сегодня в этом выпуске я расскажу вам про новые штрафы если вы вдруг нарушили правила дорожного движения в турции все по порядку начнем с того что в турецких средствах массовой информации постоянно выкладывают цены на штрафы и я проанализировал и понял что да они постоянно меняются поэтому сразу хочу оговорить если у меня какая-то недостоверная информация в каком-то пункте обязательно напишите в комментариях что же по вашему мнению неправильно и какие более точные штрафы по вашему мнению потому что я уже стал автомобилист естественно я правильно пытаюсь ездить за рулем и пока штрафы мне не приходили но я жду письма счастья и думаю что они до меня дойдут такие пока я разбирался вот теперь есть мне что вам сказать по этому поводу давайте разберемся повышение штрафов было в октябре 2018 года потом с 1 января 2019 года снова изменились естественно сторону повышения штрафы повысились и повышаются примерно один раз в год есть такая тенденция Итак, сравниваем что было что стало ну естественно прозреваем нарушение скоростного режима ограничение скорости 50 километров в час в городе естественно многие нарушают почти все нарушения скоростного режима тарифицируются как от 10 до 30 процентов от нарушения основной скорости вот это-то и является штрафом если вы превышли, к примеру там на 30 процентов скорость 50 километров в час небольшая арифметика и получается от 5 до 15 километров если нарушаете вас штрафуют то есть эти не 50 километров а 65 или 75 вот за это уже начинаются штрафы и по порядку было нарушение за 30-процентное нарушение скорости 235 турецких лир сейчас 535 турецких лир от 30 до 50 процентов было 488 турецких лир стало 988 турецких лир нарушение скорости более 50 процентов было 2002 лиры сейчас это 5000 и все те же 2 лиры ограничение скорости при 80 км в час при нарушении до 30 процентов было 235 турецких лир, стало 935. Если вы нарушили скорость превысит на 50 процентов было 488 турецких лир, стало 2488. Более 50 процентов если вы нарушили скорость было 1002 лиры, стало 4002 лиры штрафа. Ограничение скорости 110 километров в час разделенная дорога. Если вы превысили скорость на 30%, вас ожидает штраф в 335 турецких лир. Раньше это было, к слову, ровно на 100 лир меньше! 235. Если вы превысили скорость на 50% было 488 лир штрафа, теперь 988. Если превысили скорость более чем на 50% было 1002 турецкие лиры штрафа, а стало 4002 турецкие лиры штрафа. При ограничении скорости в 120 километров скоростной дороги если вы превысили скорость на 30 процентов было 235 лир сейчас 535 лир штрафа если вы превысили скорость на 50 процентов было 488 стало 608 турецких лир штрафа более чем на 50 процентов вот уж гоните-то гоните было 1002 турецкие лиры штрафа осталось а 4002 турецкие лиры штрафа и основные виды штрафов турции какие они бывают я порылся и вот что вам могу сказать на просторах интернета есть информация проверил ее у сторожил да все сходится могу рассказывать Непропуск пешехода в пешеходном переходе было штраф 488 турецкие лиры стала 678 вождение транспортного средства без прав 2018 лиры не пристегнутый ремень безопасности было 108 лир стало 1008 турецких лир штрафа Ох, аж на тысячу лир дороже это правонарушение обратите внимание бросание мусора на дороге внимательно отнеситесь к этому потому что раньше такого пункта не было и причем этот мусор если препятствовать движению на дороге то придется заплатить штрафа 488 лиры вождение недорезвом виде тысячи турецкие лиры в первый раз 3256 турецкие лиры второй раз и 4018 турецких лир в третий раз причем возможно еще и то что отберут у вас права в этой связи есть у меня небольшой лайфхак но об этом чуть позже ну никак не выпивать и не нарушать а как поступать. Некоторые недобропорядочные водители. Отказ от теста на алкоголь. Есть и такое правонарушение. К вам, а ну-ка, дыхните, Я говорю, не буду. Так вот, было 2869 лир, стало 9869 лир штрафа. Переезд на красный свет. Типа, а не такой, то он уж и красный. Получите, было 236 турецкие лиры, стало 936. Если вы едете, мам говорят, здесь нельзя парковаться. Говорят, да, что нельзя парковаться? Можно? Так вот, нарушение запрета на парковку было 109 турецких лир стало 709 турецких лир штрафа если вы едете по телефону и разговариваете с другом или подругой или с родителями или еще с кем-то и у вас идет дискуссия очень такая интересная не можете прерваться вас увидел полицейский и говорит с ваш штраф в говорите, сколько а он вам мило улыбаясь говорит 535 турецких лир за разговор по мобильному телефону почти 100 долларов если вы едете на автомобиле без страховки 1000 8 турецких лир с вами распрощаются и уйдут в карман к турецкой казны за использование устройства для нахождения радара водителя оштрафуют немного много не мало на 3042 лиры есть такие приборщики знаете которые пикают когда стоят впереди радары с полиции ну вот так что знаете, это здесь про нарушением достаточно высоко карается законом за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения будет штраф 5167 лиры и один из самых дорогих штрафов мы дошли к самой высокой графе затрат у пронарушителей это 5942 лиры почти тысяч лир придется отдать за использование поддельных номерных знаков самым дорогим пронарушением является подделка документов на транспортное средство тут еще дороже вам придется раскошелиться 17000 немного ни немало ни 65 турецких лир еще ко всему прочему короче говоря штраф не маленькие нарушать не рекомендую а рекомендую быть осторожными потому что э, ездить по турецким дорогам приятно и хорошо много красивых мест я очень советую посмотреть турцию во всей красе взяв на прокат автомобиль или купив его но в любом случае вам нужно знать о штрафах потому что даже если вы берете автомобиль на прокат потом вам штрафы могут так или иначе прийти вот а по поводу того как же себя ведут многие водители на дорогах если попались вдруг с э, алкогольным опьянением поделюсь фактически своим личным опытом, потому что была у меня история, когда я ездил в Каппадокию, меня на перекрестке совершенно безобидным догнал автомобилист. Когда я вышел, начал с ним разговаривать, я понял, что он ну просто-таки без дуплей, бухущий в хлам. И что он сделал, как вы думаете? Он просто-таки взял, прыгнул в машину и как мог развернулся и уехал я выяснил, что подобных правонарушениях выбирают скрыться с места преступления если вы выпивший потому что вас могут отобрать права вас оштрафуют и возможно там что даже права вы не сможете восстановить в ближайшие несколько лет поэтому люди просто напросто уезжают потом их когда находят они платят штраф за то что они скрылись с места преступления и он оказывается меньше чем вот сказанное нарушение это не информация для того чтобы нарушать, это просто информация для того, чтобы знать, как работают здесь законодательство в Турции. А на 7 все, этот выпуск был полезный. Дополняйте, пожалуйста, в комментариях своей информации и, что называется, ни гвоздя, ни жезла. Диндон, дай, массаляме, и гиле, гиле. Пока!